Ребят, я вам не сказал, но у меня на моем на втором канале Китамура Кун Ливи 2, 31 октября, там уже точно сто процентов будет видео, выйдет страшная игра, хоррор, игра про этот канал, я не знаю, у меня может тут вообще не 31, а может быть вообще 29 или 30 октября, ну не знаю, короче. На том канале будет 31 октября, а на этом не, не знаю куда, короче, Будет может, может, вообще не будет никакой страшной игры. Поэтому давайте всем пока.